Хочу вас сразу разочаровать, я недавно обновился до Windows 11, и тут при записи скринкаста почему-то вылез курсор. Я это увидел уже постфактум, после того, как посмотрел то, что у меня получилось. К сожалению, у меня нет больше свободного времени, чтобы записывать видео, и поэтому оставим как есть. Это похоже на какой-то баг, потому что в Windows 10 все работало нормально, никакого курсора не было. Может быть это где-то заключается в настройках, но эту функцию я не нашел. Всех обнимаю. Где-то полгода назад, в конце мая, я побывал в Санкт-Петербурге впервые. И так получилось то, что я вообще изначально хотел записать это видео сразу по возвращении из Санкт-Петербурга, но сначала у меня не было сил, потом были дела, и вот так вот получилось то, что я записываю видео только сейчас. Очень прошу прощения у тех, кто очень долго ждал этого выпуска. Но ничего... Лучше уж так, чем совсем никак, потому что я думал то, что вообще заброшу это видео и фотки не разберу. А очень жалко, ведь э, там были достаточно любопытные кадры. Но ничего, видео есть, и начну я его с небольшой предыстории, как эта поездка вообще случилась. Итак, это произошло 28 мая этого года. Я просыпаюсь в 8 утра, думаю, хочу в Питер. И сразу же, первое, что я делаю, это открываю ноутбук и смотрю, как, как бы мне туда добраться. А есть тривиальнейший вариант доехать до Москвы и оттуда сразу же на Сапсане или на поезде доехать до Питера. Но это скучно и ну, не подходит мне. Я всегда хотел как-то более изощренно добраться до туда, и поэтому я поехал как? От озер до Коломны, от Коломны до Москвы, это все на электричках. Потом из Москвы до Твери, так дешевле получается, потому что я студент, студентом был на тот момент. Плюс еще у меня действовали дополнительные льготы. И из Твери я уже доехал до Санкт-Петербурга. Питер, я прибыл где-то в полночь или около того. Итак, начнем. Вот, видно тот самый прекраснейший билет, на котором видно 3 нуля. И это значит, что еду я до Твери совершенно бесплатно. А заблаговременно, то есть в самом начале поездки то есть утром, я купил электронный билет на поезд, который поедет из Твери в Питер. Это у нас стоит прекраснейшая D4M или D4T, не знаю. Ну просто судоморду плохо видно. Ну в общем электричка до, до Твери. А это я уже в Твери. Вот очень быстро как-то получилось. А это здесь. Такой прекрасный санузел. Не знаю почему, но мне очень захотелось сфотографировать, потому что по сравнению с московским вокзалом, как там все разнесено в пух и прах, и как здесь все чисто и красиво, я просто не мог пройти мимо. Ну, надо же похвалить товарищей за такое благоустройство. Идем дальше. Это, собственно говоря, я пруф такой своеобразный, что все-таки я в Твери был. В Три, я оказался не в первый раз мне удалось побродить там в этот раз совсем немножко а в прошлый раз я был с товарищами где-то если не ошибаюсь в 20 зимой или в 19 году вот автобус местный я не успел сделать много фотографий с твоей поэтому к сожалению что есть то есть и все это на фотик у то есть проще на смартфон а не на фотоаппарат потому что мне ли доставать понадоставать Рядом с пятерочкой. А вот уже подъезжает наш товарищ, на котором мы поедем в Санкт-Петербург. И уже ночью мы приезжаем на Ладожский вокзал. Замечательно. Остается только найти, где переночевать, и все. Дело в шляпе. Вот прекраснейший Олег, с которым мы свиделись в день, когда я приехал. Ну, то есть, получается, я приехал ночью э, и днем тусил весь день в Питере, и следующей ночью я уже уехал. Олег вас всех приветствует. Играть он, конечно, на фортепиано не умеет. А жаль. И, кстати, этот выпуск я сейчас записываю специально для того, чтобы спросить у Олега, когда будет подкаст. Ну, то есть мы... Он делает этот подкаст где-то полгода, вот прям как я записываю. Пусть ему будет такая вот мотивация, что я уже даже выпустил ролик. Так, что тут у нас? Ну, слушайте, сразу оговорюсь, то что, как и в, в предыдущих выпусках, я не ходил по самым таким злачным местам, я не посещал достопримечательности, я просто делюсь процессом, как это происходило и как я бродил. Автобус, индекс, лавка. У них вместо вот этих вот электронных э, табличек на лбу прям висят э, надписи. Видно очень хорошо зато. Ночью, конечно, не видно. Так, табличечка. Мне вот понравились эти вот закругления. А вот это вот мне не понравилось, то, что торчит. Оно и понятно. Идем дальше. Парадная. Вот это я понимаю. Где-то здесь остановился Олег. Часики. Но не могу я пройти мимо часиков. Я их всегда фоткаю. Это часы с двойным контуром. То есть внутри есть еще одни часы, и они синхронизируются. Хронотрон. так Троллейбус. Что-то на удельнике стоит. Ладно, неважно. Проехали. Альфа-банк. Вот так должен выглядеть так должно выглядеть э здание банка очень внушительно а вот я сейчас пошел в копицентр Потому что, да, здесь есть, есть еще одна история. Мне нужно было, ну, как бы сказать, отправить все документы в суд. Потому что, когда я поехал в Питер, меня штрафанули на вокзале. Вот я сидел, штрафанули за отсутствие маски. Но она у меня была, де-факто. На самом деле, ну, то есть... Событь она у меня была, в кармашке лежала. Просто не успел ее надеть. Захожу, и меня сразу принимают. И вручают мне прекраснейшее постановление о том, какой я плохой. И вот я до сих пор сужусь. Уже, кстати, получилось в апелляционной инстанции понизить штраф до 4000 вместо 5, потому что они там неправильную статью указали. Буду идти дальше. Пока не пройду все инстанции, надеюсь, если у меня хватит сил. Так, идем дальше. Вот это у нас... Что это у нас? Это троллейбус или автобус? Я вот не могу понять. Или это троллейбус или автобус? Ой, такое вообще бывает. Ну а что, было бы удобно. Едешь-едешь, зарядил свои батареи и спустил потом вот эти вот рога. Это же тоже пантограф называется, если я не ошибаюсь, как у электричек, и у... у кого еще пантограф есть. Трамваев, да. У поездов тоже есть пантографы. Так, это у нас спуск в подземку. Внимание, низкий потолок. Что-то здесь совсем какой-то отступ странный. Так, спускаемся. Ну, вообще, вот, э, не отличить от московского метро, так, внешне. Единственное, что вот здесь вот есть такая вот штука, как э, дверки. То есть, э, это такой, получается, своеобразный горизонтальный лифт. Потому что поезд подъезжает, двери открываются. Сначала снаружи двери открываются, а потом у самого поезда. Вот так это выглядит. Вон, двери открылись, и потом у поезда двери открылись. Чтобы никто не прыгал и не падал. Защита от дурака. Во всех смыслах этого слова. Так. Ой. Только сейчас заметил, что-то какой-то он невеселый. Здесь, в общем, дверки, и они открываются, когда приезжает поезд. Сейчас поезд приедет, и дверки откроются. Вон, дверки открылись. Нет, мне хочется, чтобы именно процесс был. Уважаемые пассажиры, следующая станция Загробная. <laughs> Хорошо. Короче, это просто горизонтальный лифт, по сути. Получается, что это горизонтальный лифт. Кстати, да. Ведь э, выглядит точно так же, двери открываются точно так же и действуют, точно так же. Немножко не вписалась, кстати. А, так, это у нас такие вот телевизоры. Там показывается, что происходит внутри, чтобы можно было посмотреть. Едет там что-нибудь или не едет. Сейчас там ничего не показывается, к сожалению. Так, этому внутри. Ну вот такие же вагоны типа ЕЖ, если я не ошибаюсь, та же серия, как и в Москве старые. Так, к этому уже вышли и гуляем по какому-то парку. Смотри-ка. Ага, а я здесь хотел передать привет Саше. Саша, привет. Местные поймут. Так. Вот, не знаю. Я не знаю, как это комментировать. Я даже не помню, что это такое. Меня вот смутило то, как как уродливо это выглядит, то есть оно... Ну вот что это за безобразие? Кошмар. Идем дальше. Неплохая композиция. Мы сюда пришли не просто так. Вот у нас фонтан, капсулы времени. Через 50 лет можно будет скрывать. Опасная зона. Так, не просто так. Мы сейчас тут немножко побродим и пойдем Олега встречать. Пройдем через этот вот туннельчик. Вот это вот интересно, очень инсталляция. Это на территории какого-то то ли радиотехнического института, то ли еще чего-то. Ну, в общем, классно придумали. Вот еще хорошая композиция, такая спокойная. Это в метро лампы висят, а выглядит это как-то очень футуристично. Согласитесь. Да, и здесь мы ждем нашего прекрасного... Друже Олега Вот он идет Опа Привет! Привет, Олег И уже вместе Бродим по Питеру Так Прекрасный трамвайчик А знаете, что у него Еще есть Прекрасно. У трамваев в Питере Есть уникальная штука У них, видите, вот эти вот а, Два зеленых света Это специальные Сигнальные огни маршрутные огня они называются. И у каждого трамвая, у каждого маршрута, они разные, допустим, красный и синий – это такое-то, вот два зеленых – это сороковой. Соответственно, ну, то есть, их же не бесконечное количество комбинаций, поэтому они не повторяются на разных маршрутах. Поэтому все окей. То есть, сделано это для того, чтобы... Люди, у которых проблемы со зрением, могли понять, что же там едет. Да и простым людям, я думаю, тоже удобно различать. Хотя вот я слышал то, что от коренных, как это сказать, питерцев или петербуржцев, что они сами не замечают этого. То есть некоторые даже не догадываются о том, что есть такая вот штука. Но знать интересно, Тихорецкий проспект... Вот еще более древняя модель с гигантским просто пантографом. И вот тоже здесь видны... Можно заметить то, что здесь эти фонари тоже есть. Но только они выключены. Тот же трамвай, только вид сбоку. Туалет. <как> Незаменимая в быту вещь. Ну что ж, парад сплит-систем, наверное. Остановочка. Какой-то мужчина чилит, отдыхает. Ему там хорошо. Специальные. Голубки целуются. Так, идем дальше. «Водители не выезд, перекрывайте из гаража». А, вот хороший пример, где нарушено правило внутреннего и внешнего. Это Олег шатает трубу. Это в окне отражаются облака. Это фрукты. Ну, вот настоящие фрукты. А, это табличка. Так. Ага, это у нас прекрасный балкон. Я, кстати, прошу прощения за голос. Я просто вот почему решил записать. Я сейчас болею. А, пару дней назад про 40 температурка была. Я не знаю, что это такое было. Но, в общем, записать выпуск надо было. вислав О, есть еще такая прекрасная там совершенная штука. Это билеты печатающие автоматы. Они очень глючные. Я их очень сразу не взлюбил, потому что там, во-первых, ужасный просто отвратительный пользовательский интерфейс. Непонятно, что куда тыкать. А во-вторых, они очень тормозят и легче в кассе купить. Олег и фрукты. еще немножко Олега вон, кстати, такая вот там схема метро. Классненькая. Вход в тоннель разрешен. Очень интересная табличка. В тоннель я не заходил. Ростелеком. Так, это у нас э, таксофон. Надо позвонить в Москву. это мэрия москвы, срочно вызовите Сергея Семеновича Собянина, спасти Петербург. спасибо так, идем дальше что тут у нас вот типичная питерская улочка наконец-то дошли до центра еще одни часики, уже другого производителя нежно к себе это на каких-то воротах Олег наслаждается клубничкой. А история этой клубнички я умолчу. Так, э, вот тоже неплохая композиция. Уже вечереет, видно то, что такие вот вечерние цвета. Ну, тоже классная композиция. такой все оранжевое. Олег меня оставил, поэтому дальше я пошел бродить один, и после вернулся на вокзал и поехал домой. Ух ты, как классно свет падает. Вот, еще интересную штуку заметил. Я долго пытался вникнуть в то, что здесь написано. Вот тут, допустим, пишет человек. «Я впервые не перемывал все продукты. Наконец увидел бабушку с дедушкой. Защитил тех, кому нельзя прививаться. Могу лететь на отдых». Ну, то есть в обычных мессенджерах справа пишется то, что ты написал, допустим а слева то, что тебе написали. Поэтому логично было бы, если бы они все слева были написаны. Ну или как-то по-другому это придумать, но у меня просто разрыв шаблона произошел, Может быть, только у меня, но мне показалось то, что это выглядит странно. А, вот это вот действительно странно, я не понял, что это такое. А, тут нет рельс. Ну просто нет. Это настоящая станция спортивная, но здесь нет рельс. И что это значит? Упс, прошу прощения. Может быть здесь поезд из Хогвартс приезжает. Ух ты, красиво-то как. Вот очень, просто цвет, э, очень классное освещение. Потрясающий выгод, выгодный момент. Просто супер. Смотри, как красиво. Вот еще. И еще, смотри, вот как здесь классно все отражается. Вот это я понимаю. Класс. Это у нас уже какой-то вокзал. Московский вроде, да? А, ну тут же написано, что это я. Московский вокзал. С него я уехал обратно. Еще такая композиция напоследок. И это вроде все, да. К сожалению, это все. Ну что ж, выпуск получился короче, чем предыдущие... К сожалению, да. А, но стоило записать, потому что жалко было расставаться с этими фотками просто так. Нужно это было увековечить, чтобы после можно было к этому вернуться и пересмотреть, понастальгировать, повспоминать. Всем спасибо за просмотр. Надеюсь, вам понравилось. Всем хорошего вечера, дня или любого другого времени суток. Пока.